В чем счастье, Павел Николаевич? Счастье, когда дети смеются. Когда вокруг не одно твое не ты счастлив или твои отпрыски счастливы, когда все вокруг дети счастливы. Вот видели вчера счастье, девчонки из совхоза Ленина завоевали первые и вторые места на соревнованиях по плаванию. А как они у нас танцуют? А какие у них способности с точки зрения рисования? Вы зайдите в 548 школу и посмотрите, какой там конкурс рисования. И как во втором классе, а у меня дочь ходит во второй класс, какие они делают замечательные вещи. А вот сейчас захожу сюда к вам, а в коридоре женщины украшают какие-то коробки. Я говорю, а что это вы делаете? Они говорят, а это мы в доме елку украшаем. То есть, это не для себя, а вот именно для соседей. Вот это счастье, что люди в выходной день... Занимаются общественно полезным трудом, потому что им хочется, чтобы у них двор был краше, чтобы они знают всех соседей. А когда на Новый год вы выйдете, я надеюсь, на улицу, вы увидите какие-то гуляния. И никакого злого человека вы не найдете. А зло приходит со стороны. Вот эти вот с закрытыми лицами какие-то наглые пацанята, с запахом алкоголя, хамящие пенсионерам толкающие, бьющие женщин. вот откуда это все берется. И это нам привезли из боевого братства, из вот этой роты, из Единой России, потому что все они в одном.